Привет, я Энни Мэджик и мы продолжаем с вами, ребята, развлекаться и сегодня будет старый, добрый, забытый всеми и всеми многими любимый ранее пранк Алфавитом. Я никогда в жизни его не делала Это будет мой первый раз И раз уж сейчас его никто не делает Я его сделаю Ну да, я же мэджик Спустя несколько лет После того, как все делали пранк алфавитом Я его тоже решила сделать Так что... Да, нужно каждое на... следующее слово, начало фразы начинать на букву, следующую по алфавиту То есть сначала А, потом Б, потом В и так далее Я не знаю, получится у меня это или нет, но в любом случае давайте попробуем Кстати, кто не в курсе, у меня есть другие каналы и там тоже выходят ролики новые Ссылочки на них будут в описании, потом сходите и посмотрите И, и лайк ставьте, если хотите видео каждый день Можно еще, кстати, пранк-песни снять, его тоже давно никто уже не снимал и, не сни... и вряд ли снимет Короче, пишите свои комментарии, потому что они вот здесь вот появляются ты моя кися, скажи что-нибудь Отпусти меня Кошка моя Надо попробовать купить машину а, Здравствуйте будете, раз... будете разговаривать? Я вас хочу говорите, пожалуйста Вот я хочу спросить про машину Хорошо, какой автомобиль вас интересует? Габариты где белые Что просите? Дождь, когда идет, габариты светят. И что? Ее. Ее, эту машину. Я вас не понимаю, девушка, честно. У что-то с габаритами? Они не горят или что? Ё-моё. Жигули. Опишите проблему. У вас э, с машиной что-то? Знаете что, машина, какая машина, марка у вас продается? У нас лады продаются, разные модели. И? И что? Я не знаю слова на букву Е. Это выглядит, как будто ты какой-то безумный человек. Просто человек не может с тобой нормально разговаривать. Жесть. Ну ладно, я попробую еще раз. Куплю я сегодня машину или нет? Смотри, надо добрый день. Администратор? Да, я вас слышу. Бензин. Бензин. У вас продается бензин для Кеа? Да вы сейчас на сервис. Добрый вечер. Выслушайте, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Гос госпожа. Алло, я, я вас плохо слышу. Деревня? Вы вы в деревне что ли? Вас не слышно. Вас вы слышите меня? Ну, плохо слышу. Екатерина. Оксана, меня зовут. Жесть. Скажите, э, это меня... С, э, я хочу купить машину. А, я поняла. Я вас сейчас на отдел продаж переведу. Вы трубку, пожалуйста, не кладите. На линии оставайтесь, хорошо? Занято там. Имя сказать мне? Алло, что вижу? Ёшкарала? Вот Нет. Это Калуга. Калуга! Все понятно. Я хочу купить машину. Я вас поняла. Сейчас я вас переведу на отдел продаж. На линии, пожалуйста, оставайтесь. Легко. <связь> я не могу, у меня сейчас истерика случится. Они реально, наверное, думают, что разговаривают с каким-то безумным просто человеком. Не в тему отвечает. Они спрашивают одно, он другое вообще. А, это было очень весело, реально. Я, я прям. Я аж вспотела, простите, за подробности. Мне жарко. А, но в итоге меня сбросили. И мне заново из-за них начинать нужно. Ладно, попробуем еще раз. Александр, добрый день. Александр. Да. Быстрый, мне нужен быстрый какой-нибудь автомобиль. Очень быстрый. Скорость хорошая. Как мог вам обращаться к этому зову? Валерия. Валерия. Очень приятно. А какой именно автомобиль вас интересует, Валерия? Грузовой какой-нибудь. Ну, гру крупный такой. Не, не легковая вот машина. А для дачи. Какой для именно... путешествий. Какой именно крупный автомобиль вас интересует, Валерия? Ну, что вы хотите видеть от автомобиля? Mm -hmm. Европейский, желательно. Меня опять сбросили. Что такое? Все, я совершаю последнюю попытку. Это нереально. Они меня сбрасывают. Видимо, слишком безумно. Алло. Да. Здравствуйте. Борис? Нет. Вопрос хотела задать ага. по поводу машин, хотела вопрос задать по покупке машины. Вы знаете, вас очень плохо слышно, можно ваш номер телефона, я перезвоню вам. Алло. Голос мой не слышно, а вот так? Ну вы пропадаете, я слышу через слово. Да ладно, а вот так вот хорошо слышите, если я вот так а нормально разговариваю, вот так нормально слышно меня? Ну, слышно, да. Екатерина? Нет, меня зовут Ирина, как могу к вам обращаться? Женя, Евгения. Так, Евгения, какой автомобиль вас интересует? Знатный, хороший автомобиль, чтобы был. Ну, какой? кому вы приобретаете, хотите приобрести автомобиль? Илье, другу своему. Да, могу вам предложить X Trail. X Trail? Да, Евгения, смотрите, у нас есть продажи: Альмера, Кашкай, Тирана и X Trail Мурана Жук. Вы какую модель рассматриваете? Кашкай. Кашкай, передний полный привод. Любой. Машина же одинаковая машина? Выглядит они одинаково? С чем сравниваете? Не знаю. Ну, То есть они одинаково выглядят? Сама марка машины? Машины передний? одинаковые, конечно. Единственное просто отличие передней или полного привода. Объясните. Вот, вот вы забуксовали где-то, вы включили полный привод и выехали. Понятно. Работаем дальше. Сколько стоит? Сколько стоит? Это Традиционная комплектация сколько стоит? Ну, обычная которая, простая. Это вторая комплектация. Удивительно, как-то дороговато получается. Обмен автомобиля будет у вас по программе трейден или утилизация? Форм. Тогда новый автомобиль тоже будет оформлен на ват. Хорошо. Вы не оценивали еще свой автомобиль? Алло. Евгения. Алло. А цве цвет какой? Цвет есть серебристый. Черный есть? Черного цвета только передний привод. По стоимости автомобиль миллион шестьсот сорок семь тысяч. Швейцария. Это как? Это, это Швейцария же получается? Страна какая производитель? Крупная узловая досборка Питер. Щелково? Не могу сказать, где находится конкретно дорог. Это Датсан я сейчас звоню, да? Куда? Юниус. Нет, вы, Евгений, вы из какого города звоните нам? Якутск, Якутск. Якутск? Но мы находимся вообще в Курске. А, понятно, ну ладно, спасибо. <связать> Короче, я, я, я почти купила машину. <связать> я практически выбрала даже комплектацию и цвет, и вообще... Фу, это было тяжело, но я почти прошла весь алфавит, может какие-то буквы пропустила и где-то периодически тыкала не в ту букву, потому что говорила, а, ну я по привычке так сказала Фу, это было тяжело, ребят, серьезно, блин И все время чувствуешь какой-то стыд, неловкость просто, потому что человек задает вопросы, а ты как дурак на них отвечаешь вообще не в тему даже И потом приходится как-то фразу переделать Да, это был интересный опыт, учитывая, что это очень старый челлендж. Если вам было весело вместе со мной, ставьте лайк, если хотите ролики еще потяще. Пишите комментарии, главное переходить по ссылкам на новые ролики на других моих каналах. На инстаграм можете подписываться, чтобы все новости из моей жизни узнать и все. Ладно, все, пока.